Здравствуйте, сегодня хочу сделать краткий обзор по эффективности рекламы от просмотров видео выложенных на YouTube канал. У меня два канала, один подключен к партнерке АИР, а другой никому не подключен, напрямую начисления идут от AdSense. Раньше тот канал был подключен тоже до партнерки ScaliLab, но со временем по истечению срока, Указан в договоре, я расторг договор и больше к ним не подключаюсь. И ни к одной партнерке больше не желаю подключаться. Почему? Вывод вы сами сейчас делаете просмотрев это видео до конца. Сейчас мы откроем эффективность рекламы на этом канале. И смотрим. На 18 декабря начисление за 1000 показов по воспроизведениям. От партнерки аир 183 доллара это так они обещали увеличить просмотры и что цена будет у них хорошая на рекламе что реклама у них дорогая давайте не буду наперед забегать посмотрим какая стоимость за рекламу платит нам от открываем другой канал который я никому не подключен напрямую идут начисления от AdSense. Цена за тысячу показов по воспроизведению тоже на 18 декабря 2016 года 2,26 доллара. Итак, мы прекрасно видим, где дороже реклама. Или те, кто обещают и не исполняют своих обязанностей обещанного, или те, кто молча ждут, чтобы к ним люди подключились. Но мы и так подключены к Ассенсе, но просто партнерки нас перехватывают и себе делают выгоду от наших именно подключений, которые мы к ним добровольно подключаемся на их низов, доверяя им, что она на самом деле будет так, как они обещают. Дорогой рекламы я ни в одной партнерке не увидел, чтобы она была на самом деле дороже, чем Ассенсе и не увидел защиту своих видео. После подключения партнеркам, одной или другой, мои видео начали как грибы расползаться на многих сайтах, не ютубовские сайты, нет, на ядерских сайтах. И столько много видео, и ни одно видео меня не было защищено. Хоть обращался я к Каир партнерке, чтобы они Просмотрели, я им ссылку сослал на данный сайт, что мой этом видео никакого ответа от них я не получил. Зачем им лишние деньги платить? За что спрашиваться? Вот это наше прямое отчисление, которое нам начисляет Ассенсы. Отсюда каждый человек, подключенный к той или иной медиасети, будет еще, от, можно сказать, отстегивать те проценты, которые указаны в договоре с той или иной партнеркой. И не думайте, что у них отдельно идут начисления, какие-то дороже или нет. Это самообман. Вы этом сам убедитесь, когда попадете в их ловушку, но потом по, только можете освободиться от этих объятий, которые они так сладко принимают, но тяжело отпускают. Вы увидите сами. Ну вот и все. Не буду я много говорить. Вывод делать вам самим. Всем желаю удачи и разумных поступков, кому необходимо подключаться. До свидания.